Всем привет, продолжаю снимать обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eobit. Здесь мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Торги по токену будут открыты в июне, то есть любой день могут закрыть Airdrop и на завтра назначить, например, старт торгов. Также на старте станет доступен фарминг и памп. Пользуемся случаем, выполняем как можно больше заданий. У каждого задания своя инструкция. Нажимаем «Выполнить». Переходим на страницу с описанием. Читаем, выполняем. Где нужно, подаем отчеты в виде ссылок и так далее. И нажимаем кнопку «Проверить получить». После регистрации, ссылка, кстати, в описании под видео, не забудьте нажать «Сюда» и здесь «Подтвердить» регистрацию эти два задания регистрации и -бот, выполняются один раз остальные можно делать каждый день любой на ваш выбор все задания не обязательны к выполнению по депозиту трейду свопу фарминг 10 дайсов снимал отдельное видео рассказал как выполнять ссылки в описании единственное что по торговле трейд своп я делаю на 10 копеек. Показал в своих прошлых видео. Твиттер ВК не работает. Фейсбук у кого социальная сеть активна. Размещайте посты и содержание на странице задания. Общаемся в чате. Здесь на тему криптовалюты. Поддерживаем беседу. Снимайте обзоры для YouTube, тикток. Что касается YouTube и QR кода мне вчера пролетело замечание что его нужно делать во весь экран это ошибочное мнение QR код у меня в оригинальном виде, не размытый и его отчетливо видно и приложение скана его хорошо распознает к тому же у меня еще есть дубликат в этом углу, тоже оригинальный для мобильных устройств, где все маленькое и размытое, конечно, нужно телефон приблизить сюда, камеру телефона, и показать свой QR-код. А когда вы снимаете полный экран, неувеличенный, сойдет. К тому же у меня ни одного отклоненного нет. Как выпускал с первого дня с этим QR-кодом. Так продолжаю. И еще одно задание. Проверка других пользователей. Тут совсем легко. Знаем, какие посты должны быть в Facebook. Плюс еще свой текст по данному дропу. Иногда люди добавляют. Ну и остальные YouTube и TikTok. Здесь в проверках. Тикток часто отклоняется, потому что не находят видео. А YouTube первые несколько минут посмотреть и решать, отклонить или засчитать задание. Каждое проверенное задание 10, 100 токенов, по 12 в день 1200 монет дополнительно. Задание легкое. Моя статистика 751 плюс 190 отклоненных. Это нормально. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Удачных вам выходных. Пока.